Как снять постоянный мышечный спазм? Это вот у меня недавно приходило тоже таких пару вопросов от двух разных человек. Вопрос, по сути, один и тот же: как снимать постоянный мышечный спазм? При этом вроде даже и боли нет, но вот чувствуется, что вот мышцы как-то вот постоянно скованы, постоянно как будто бы спазмированы. И это особенно чувствуется, например, на плечах и на шейном отделе. Хочу вам показать несколько методов, которые вообще очень хорошо работают, чтобы снять. Мышечный спазм. Во-первых, это, конечно же, массаж и самомассаж. Массаж вы можете, допустим, ходить ну, допустим, на сеансы какие-то, допустим, там пару раз в месяц. А вот самомассаж вы можете спокойно делать хоть каждый день, особенно перед сном, для того, чтобы расслабить полностью весь организм и отдохнуть. Это вообще очень хорошая вещь. И, кстати, у меня есть видео по самомассажу на моем канале на YouTube. Если хотите, обязательно посмотрите его, и вы можете спокойно его использовать даже каждый день. Затем следующее – это горячие ванны по вечерам. Вот горячая вода прекрасно расслабляет мышцы. Именно вот температура очень хорошо снимает мышечный спазм. Поэтому горячие ванны, допустим, сауна или там баня – это тоже очень хороший вариант. Затем, если, допустим, есть мышечный спазм и при этом есть обострение шейного остеохондроза, есть, допустим, осложненный вариант – это синдром позвоночной артерии, то мы тогда используем шейный валик. То есть, когда мы с вами ложимся перед сном и хотя бы 30 минут лежим на валике. Вот поверьте, благодаря этому приспособлению он прекрасно поддерживает физиологически шейный изгиб, за счет этого мышца максимально расслабляется и снимается мышечный спазм, и проходят все боли. Ну и кроме того, упражнения на растяжку в разных исходных положениях тоже отлично работают. Вот левая фотография, вот где я показываю как раз-таки упражнения на растяжку, вы тоже сможете найти у меня на канале. На ютубе тоже есть видео как раз-таки для шейно-грудного отдела позвоночника. Поэтому как растяжку, так и самомассаж вы можете использовать хоть каждый день. И это очень хорошо помогает, чтобы снять мышечный спазм.